Всем привет! С вами Ирина. Я не могу вам передать своей радости, которую я испытываю, когда я рассматриваю все подросточки, и когда я нахожу среди этих подросточков растение, у которого проклюнулась цветонос. Вы себе не можете представить моей радости. У меня уже эмоции немножко поутихли, все нормально, я уже спокойно, поэтому могу уже говорить, могу снимать видео, могу вам показать. Я вам не могу просто передать, сколько радости, как я прыгала. У меня ребенок спрашивает, говорит, мама, что за слоник у нас завелся? Так мама прыгала от радости. А, ребят, вот хочу показать вам так, чтобы было видно камера. Так, вот это у нас верхний корешок, а возле корешочка, под ним, сейчас я попробую немножечко поднять листик, чтобы было видно. И вот у нас проклевывается цветоносик возле корешка. Так, и это растение у нас Дженнифер Палермо. Так что тоже очень мне интересно, как же зацветет это растение. Варианты цветения этого растения уже есть в интернете. Можно набрать в Google в поисковик Jennifer Palermo и оно вам выбьет, покажет все варианты цветения, как у кого цвело это растение. Опять же, это все индивидуально. Возможно, у меня зацветет совсем по-другому и возможно у меня будет совсем другой цветочек, но варианты цветения, я говорю, можете посмотреть в интернете, они уже есть, у некоторых уже зацветают эти растения и люди делятся своей радостью, очень многие, конечно, не делятся, а вот, но те, кто делятся, тогда уже можно плюс-минус определить, какая, какая же Орхидеюшка расцветет у вас. Так что вот такая вот еще одна приятная новость на сегодняшний момент. Так что я буду дальше рассматривать все свои растения и искать среди них растения с цветоносом. Потому что мне очень-очень интересно и очень хочется дождаться и посмотреть, как же зацветут вот эти вот подросточки. Вот эти вот крохи, на которые мне писали, ой, да это ж такие крохи, что ж мне с ними делать, я же даже не знаю, как, как поливать, как ухаживать. Ребята, и вот эти вот крохи растут цветоносы, это здорово, побольше вот таких вот крох всем и побольше вам всем радости, побольше цветоносиков и пусть радуют вас ваши орхидеишки своим цветением. Ну, а я буду с вами прощаться, спасибо вам огромное всем за внимание, подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч, пока-пока!